Ты только представь себе, прошло уже целых три года с момента релиза одного из самых крутых и ярких смартфонов в истории компании Apple iPhone 10R. Здорово, народ, и я пользовался своим прекраснейшим iPhone 10R в глубоком исполнении на 128 гигабайт вот уже на протяжении целых двух лет. В этом видео мы поговорим с вами об опыте использования этого смартфона, а также я отвечу на самый главный вопрос в конце этого ролика. Стоит ли покупать iPhone 10R в конце 2021 и начале 2022 года? Меня зовут Артем, а вы находитесь на волне канала Apple Finder. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Поехали! Подобных видео в интернете действительно много, однако зачастую авторы подменяют понятие «обзор» и «опыт использования». Первое подразумевает собой перечисление всех основных характеристик устройства. Во втором же случае, необходимо немного отодвинуть железо на второй план и сфокусироваться как на положительных, так и отрицательных эмоциях, которые вы ощутили в период опыта эксплуатации данным гаджетом. Что больше всего понравилось за два года активного использования? Во-первых, это презентабельный и очень выделяющийся на фоне конкурентов яркий внешний вид, мало того, что в голубом исполнении iPhone 10R был дефолтным смартфоном компании Apple, который именно в такой цветовой гамме участвовал в различных рекламных кампаниях, так как по моему мнению это один из немногих цветов, который действительно идет к данному поколению смартфона. Второе ключевое преимущество, которое просто нельзя пройти мимо, это камера. Здесь она одинарная, и не двойная, и честно сказать, когда я приходил на 10R со своего iPhone 7 Plus, у которого двойная оптика с портретом, десятикратным зумом и так далее, мне казалось, каково это жить, когда у тебя одна матрица вместо двух. Как оказалось позже, со временем жить можно и даже на широкой ногу. Даже по прошествии трех лет, для 2021 года смартфон делает ошеломительные фотографии, особенно в ночное время суток. Почему-то у меня есть ощущение, что даже самые навороченные флагманы на андроиде с 10 камерами не способны сравниться с iPhone 10R в качестве ночных фотографий. С точки зрения четкости и цветопередачи, у смартфона попросту нет равных в своем классе. Хотя они всегда, но иногда случаются моменты, когда смартфон нет-нет, да и перебарщивает с определенной насыщенностью. Следующий козырь в рукаве — автоном вместе с ней производительность. С одной стороны, инженеров компании Apple можно поругать за то, что они установили в этот смартфон 2018 года выпуска экран с разрешением всего-навсего 720 пикселей. С другой стороны, с точки зрения автономности, это дает смартфону дополнительное преимущество, прибавляя ему несколько часов в режиме автономности. Говоря о смешанном режиме использования, смартфона хватит вам на полноценный рабочий день с раннего утра и до глубокого вечера. Если же речь идет о высокопроизводительных и ресурсоемких задачах по типу поиграть целый полет в Игры или посмотреть фильм, а также плюс к этому послушать музыку через беспроводную гарнитуру: то приблизительно за 4-5 часов поездки или перелета, например, у вас останется 40-30% заряда. За два года активной жизни и использования iPhone XR емкость аккумулятора составляет 86%. Встречались ему и перепады температур, погружение в снег, в воду, в холодную, слегка теплую, речную, озерную и так далее. Плюс к этому смартфон заряжался не только от оригинального шнура и адаптера питания, но а также от сторонних шнуров и адаптеров питания для автомобилей. Кстати, вот прямо сейчас в комментариях напишите, а какова же емкость аккумулятора на вашем iPhone. Касаемо производительности, здесь полный порядок. Процессор Apple 12 по Ioni, не знаю для чего вам эта информация, но тем не менее, тащит абсолютно все высокопроизводительные и повседневные задачи. Кстати, вот прямо сейчас на ваших экранах я играю на самых максимальнейших настройках графики, которые только доступны для установки на любой смартфон. Как видим, устройство трехлетней давности с самой актуальной версией iOS на данный момент доступный для общего использования iOS 14.7, тянет эту игру с прорисовкой текстур и без потерь кадров в секунду, вообще без каких-либо проблем. Еще пару дополнительных параметров, которые позволят вам влюбиться в этот смартфон. Прекрасная пыль и влагозащита, а также поддержка электронных сим-карт. Ну что же, а теперь, что не понравилось при использовании iPhone 10r за два года активного использования. Мало того, что в такой крутой по габаритам смартфон с экраном 6,1 дюйма установили дисплей 720 пикселей, так еще и плюс к этому сделали рамки, которые значительно толще, чем у предыдущего iPhone 10. Безусловно, если не сравнивать два устройства лопов в лоб, то глаза без проблем привыкают к такой толщине рамок. Однако, будь они хотя бы на пару миллиметров потоньше, это значительно улучшило бы как внешний вид смартфона, так и восприятие от использования. Второй момент – материалы корпуса. Вообще, чтобы было понимание, Apple позиционирует iPhone 10R как устройство для молодой аудитории, условно от 18 до 30 лет. Именно поэтому в материалах корпуса используется стекло и 7000-й алюминий а не рамка из хирургической стали. Рамка начала немного облезать и покрылась слегка явными белыми пятнышками. Плюс к этому слегка загрязнились пластиковые разделители антенн, которые, к сожалению, никоим образом не очистить. Теперь самое главное. Стоит ли покупать iPhone 10 XR практически в конце 2021 и в начале 2022 года? Однозначно да, поскольку этот телефон останется в линейке актуальных и поддерживаемых смартфонов компании еще минимум на 3 года. Хорошо, но смотри, и еже не менее крутой iPhone 11 уже с двумя камерами, обновленной цветовой палитрой и улучшенным железом. Скажу так, разница в цене между iPhone 10R на 128 гигабайт и точно таким же по объему памяти iPhone 11 составляет порядка от 8 до 10 тысяч рублей. На сэкономленные деньги я бы лучше купил iPhone 10R и придачу какие-нибудь AirPods второго поколения. Окей, но есть же iPhone 10, который стоит точно так же, как твой 10R, и у него качество материалов лучше, и камера там двойная. Что делать в этом? Случае. Все равно выбирать iPhone 10R. Десятка хорошее устройство, однако там встречаются проблемы с пыле а также камеры там на уровень ниже, нежели чем обновленная оптика у 10R. Ну а если вы являетесь активным владельцем iPhone 10R на момент просмотра этого ролика, пользуйтесь им на здоровье. Ссылку на Яндекс.Маркет со списком проверенных магазинов, где можно приобрести iPhone 10R, я на всякий случай оставил для вас в описании под этим роликом. Надеюсь, что данное видео было для вас максимально интересным и полезным. Если это так, не забудьте подписаться на канал, поставить лайк лайк like этому видео, а также поделиться им со своими друзьями во всех социальных сетях, в которых вы зарегистрированы. Вконтакте, Инстаграм, Твиттер, Фейсбук, где угодно. Благодарю всех и каждого за просмотр и до встречи в следующих видео. Меня зовут Артём, а вы находились на волне канала Apple Finder. До скорого. Пока.